Народ, всем привет! Сегодня мы поговорим про престиж, зачем он нужен в игре, что он нам дает, какие бонусы сейчас, какие будут потом. В общем, разбираем престиж. Некоторые до сих пор не знают, зачем он нужен, что произойдет с навыками, что случится, если будем сбрасывать. Сейчас все, в принципе, быстренько и посмотрим. Давайте сбросим, естественно, на есть предупреждение, что престиж нам дает, в первую очередь, что, получение дополнительного свободного опыта за бой. Что же еще дает нам престиж? По факту, больше он хрена не дает. На данный момент смысла введения престижа в игре я абсолютно не вижу. Для того, чтобы просто повыежиться перед своими друзьями, товарищами, все, у вас есть единичка, типа вы прокачали, вы сбросили, и, и все. Просто, просто повыпендриваться, это максимум для чего нужен престиж. Для разработчиков, да, это хорошо, престиж вытягивает с вас кредиты, вытягивает с вас свободный опыт и в принципе все, больше ничего не надо, он больше ничего не дает. Но а, единственное, что внушает а, надежду, я разработчики об этом уже, по-моему, с ней сразу упоминали, Раньше, точнее не раньше, а позже со временем что-то престиж будет давать дополнительно. Например, ну, я уже понятно, дополнительные заработки, да, возможно, возможно, доступ к какие-то режимы, доступ к дополнительной кастомизации. Кстати, вы заметили, да, я опять трачу свободный опыт. Опять трачу свободный опыт. Но давайте посмотрим в такую вещь, как навыки. И мы видим, что навык не сбрасывается. Навык у нас, как видите, да, Ой, это... навык у плута, он остался прокачан до третьего уровня. То есть, когда вы сбрасываете оперативника в ноль, получаете вот эту заветную единичку, которой можно похвастаться, да, и выделиться, типа вы очень хорошо играете на этом оперативнике, на самом деле нет, то, что у вас единичка, это не то, что вы хорошо играете, это показывает, показывает что оперативник вы очень хорошо любите, не более того. Так вот, навык у нас не сбрасывают, что самое главное. Поэтому тут бояться не надо. И заново, да, мы заново начинаем прокачивать этого оперативника. Больше это, к сожалению, ничего нам не дает. Сейчас я не вижу системы ввода престижа, нужной вещи в игре. Это больше запутало людей, мне кажется, и вызвало больше негатива. Должни такие, нахрена нам это надо. Пока что это не надо. Возможно, в дальнейшем кастомизация, какие-то доступ какие-то там. Ну, режим это громко сказано, да? Доступ к каким-то вещам, каким-то заданием и тому подобное. Возможно, дальше. Вот этот престиж, это единичка. Будет что-то значить. На данный момент это ничего не значит. Это значит, что мы просто потратили денежку впустую. Ну как пустую Теперь я могу. Теперь видно, что я люблю плута, да? Раз даже я по видео по плуту делаю, я люблю играть на плуте. Вот сразу видно, чувак любит играть на плуте. И, и все. И все, к сожалению. Больше это ничего не значит. И вот так вот будем, да, заново, постепенно все это прокачивать. Кстати, кто-то было 44 тысячи. Так. сколько у нас стоит оперативный кстати да я не а, Сделаем вот надо чем нам союз делаем вот таким макаром итого у нас получается четыреста 420 да, Вот, все. Мы выкачали оперативника, у него есть первый уровень престижа. Теперь, когда будет заходить в бой, у меня здесь будет висеть единичка. На данный момент это все. Кстати, вот какое у вас отношение к тому, что вели престиж именно сейчас? Я считаю, что это ненужная мера потому что она вызвала больше негатива. Хотя изначально мне казалась идея хорошая, но потом на дистанции я подумал, да нет, херня, херня получается. Сейчас введение престижа ⁇ это бесполезная вещь. Единственное, чего мне может понадобиться, если у меня нет инструкций, но ну, а есть у меня много свободного опыта и много кредитов, я могу прокачать оперативников. Все, больше ни для чего мне это не надо. Ну на этом все. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу престижа. Я думаю, на дистанции со временем это станет лучше. это добавит больше бонусов в данной системе. Пока что это бесполезная вещь. Как-то так.